То лучше, жизнь в Беларуси или в России и чем они отличаются? Я родом из Беларуси, но месяц назад решил переехать в Россию, а точнее в Краснодар. Самым первым делом мы сравним цены. Они очень примерные, так как у разных магазинов разные цены. Я сравниваю цены в белорусском Евроопте и в российском Магните. Чай Липтон 50 пакетиков в России стоит 139 рублей. В Беларуси стоимость такого чая 5 рублей 15 копеек, а если перевести это на российские деньги, это получается 171 рубль. А именно вот этот чай я сегодня купил по акции. Он вообще 89 или 87 рублей был. <с> <с> Еще дешевле, чем обычно. В Белоруссии чаи, наверное, существенно дороже. В России чипсы лейс 80 грамм стоит 51 рубль 50 копеек. В Беларуси чипсы лейс 80 грамм стоят 1 рубль 35 копеек. Это 44 рубля 90 копеек российских денег. Неожиданно, цена практически одинаковая. Кофе Якобс Монарх 150 грамм сублимированный стоит в России 234 рубля. В Беларуси этот же кофе стоит 10 рублей 59 копеек и это где-то примерно 352 рубля россии теперь сравним цены на услуги замена масла в машине в россии стоит примерно от 500 рублей до 1500 Из беларуси вы потратите примерно 6 12 белорусских рублей это значит 200 400 рублей россии то есть по нехитрому расчету вам выгодно ехать из россии в беларуси менять там масло в российской стоматологии лечение кариеса стоит где-то примерно 1500 России. Так на сайте и написано. Лечение поверхностного и среднего кариса с наложением пломбы из композита фотополи нерезуемого градия фильтек ультиматум. В Беларуси это стоит 45 рублей, на российские деньги это 1496 рублей России, прям вообще практически одинаково, это только некоторые из цен, которые я нашел в интернете, но так цены на какие-то товары дороже, на какие-то дешевле, ну а если в общем, то цены практически одинаковые. Еще вам расскажу пару отличительных черт, в России на улицах меньше убирают, в Беларуси за этим очень сильно следят, за дорогами, за дворами листьев никаких нету, а вот в России их просто на вал Еще меня очень сильно удивляют заниженные тонированные лады. Я думал, это какая-то просто распространенная шутка, когда жил в Беларуси. Но зачем делать подвеску ниже в отечественной машине, допустим в Жигулях в тех же? Это как на очень старой Nokia налепить значок Apple. Ты думаешь, что это круто, но все остальные так не считают. В России очень часто на дорогах водители открывают окна и включают просто на полную свою музыку. В Беларуси это единичные случаи. Ну вот, например, в том же Краснодаре, где есть сейчас живу в России. Пока дойдешь до ближайшего магазина, наслушаешься просто вдоволь музыки. А еще очень часто водители друг другу бибикуют. Я просто не понимаю. У нас в Беларуси, допустим, едет какой-то очень медленный парень. Его все обгоняют и все. Никто ему не бибикает. А в России его не обгоняют, просто ему все бибикают. Зачем? Еще такое ощущение, что в России люди более свободные. Ну, например, штрафы в России за все намного меньше, чем в Беларуси. В Беларуси, например, есть налог на тунеяство, Не работаешь официально 180 дней. Заплати налог 200 долларов. Супер. А если ты еще, допустим, заплатил его, то налоговый начнет искать. Как ты его заплатил? Ты же не работаешь? В России намного меньше штрафы на предпринимательство. Кстати, одна история из жизни. Шел недавно по парку в Краснодаре. Смотрю вниз, а там кто-то баллончиком оставил свою рекламу прямо на асфальте. Продаю неудимовые магниты для остановки счетчиков. И его телефон. У нас бы в Беларуси, наверное, за это дали штраф с конфискацией всего имущества. В России из-за этой свободы очень много расплатилось мошенников. Ну, блин, побочный эффект свободы. В Беларуси все очень строго, поэтому... все. Все чисто и безопасно. Еще почему-то Российская Федерация напоминает Беларусь до кризиса. До последнего кризиса. Дороги, что они местами у нас разбиты, где-то новые, где-то разбитые. Что в России, где-то разбитые, где-то новые. Видео на канале не было давно, потому что я последние недели очень много работал. В особенности выступал на мероприятиях и занимался интернет-маркетингом, продвижение и созданием сайтов. По ссылкам внизу видео можете все это посмотреть. Чай Липтон, 50. Чай Липтон. Беспалевная реклама. реклама. Прям так указано на сайте. Лечение поверхностного и среднего кариса с наложением пломбы из композита фотополимеризируемого гранди филтэ культиматум. Нихера себе. <реклама> Фотополи <полимеризуемого>. Фотополимеризуемого. Фотополимеризуемого. <реклама> ну вообще, зачем делать подвиску? Но <реклама> видео на канале не было давно, потому что я очень в особенности, в особенности, в особенности, в особ... В особенности, в особенности выступал на мероприятиях... Ваши комментарии с прошлых выпусков. Тут вы можете нажать на кнопочку посмотреть все видео поряд Их там очень много. Плейлист с этой стороны. Вы можете нажать на кнопочку подписаться на канал. Не пропускать новые видео, которые сейчас будут выходить намного чаще. Всем пока!